Друзья, всем привет! Сегодня необычное видео. Сегодня я хочу попробовать вместе с вами сочинить песню, похожую на песни, которые исполнял легендарный украинский исполнитель Андрей Кузьменко и группа Скрябин. Все его в Украине знают как Скрябин, и я уверен, его знают не только в Украине, но и за пределами очень-очень недалеко. -очень Сочинять песню будем вместе с вами. Для этого я буду использовать список его песен, которые я ставил вот в таком вот плейлисте, и, пользуясь этими названиями, скажем так, словами-подсказками, написать текст и положить слова на аккорды, сделав тем самым похожую музыку, которую делал Узма Скрябин. А вам, конечно, судить, что из этого получилось. Ну что, вы готовы? Я очень волнуюсь, думаю, вы меня поддержите своими комментариями, пальчиками вверх возможно подпиской на канал если действительно вам это понравится поехали брышими не голос меж нами вылы костина я ты не хочу я не один ты одна Давай будем разом, Два озера полны дослез, Одинник вмикає, Ти, вибач, не треба вже слів. Півроку зима тахи відлітають, На серці вже слід від тріскучого льда. Хай будет, как хочешь, а с ты встанешь. Подивишься в лечку, меня уже нема. И еще одна песня, забута поэтом, у залу висит на сцене твой портрет. Самотний, как язень, дивися уважно, на нем только ты, а меня больше нет. Вот и все друзья если вам действительно понравилось напишите свой отзыв даже может быть если вам и не понравилось тоже не откажусь от ваших комментариев и подпишитесь на канал всем пока